Всем привет, сегодня я играю в Дорс. Ну не просто Дурс. А, ту, а этим будет управлять Лиза. Например, мне не идти во все двери. Или не идти. Короче, вопросики разные будут. Пока заранее открою. все у меня отправила теперь у меня кош надо спросить у алисы покупать не вещи Покупать не вещи в игре а как магазин называется шоп ну покупать или нет открываю поиск да блин, сейчас, мне надо уже, сейчас. Она мне выдает. Алиса, покупать вещи мне в дурсе или нет? Еще для вас нет. нет. Покупать мне вещи или нет. Я могу так сказать, вам магазин. Где продается вещи? Ну ты сказал, скажи, да или нет. Монетка встала на дневном. Давайте попробуем еще раз. А, короче. Да блин, я, я, я думал, мне вообще хватит на что-нибудь хотя-бы. Вас что-то не устраивает? Алиса, мне проходить все двери. Звучит странно и непонятно для меня. Что это значит? Ну, проходить, идти мне в двери. Круто, а что там делать? Ну ты скажи да или нет. Да. Все. Ой, все. Под себя колонку взял. Ну, чего-нибудь то А то, что уже подойдет под вопрос. Да блин. Вот есть вот это сейчас у Алисы, надо спросить. Алиса, забрать мне свечу или нет? Свечу забрать нельзя, но вы можете взять ее с собой. Сказала, можно взять с собой, значит я забираю. Седьмая дверь. Вот голда, сейчас мне надо спросить. Лиса, забирать мне золото в игре или нет? Ищу в Яндексе. Забирать мне золото или нет? Одну секунду. Да блин, какую одну секунду? Сейчас, наверное, знаю. Забрать мне золото или нет? Одну секунду. Да блин, ты достался свою одну секунду. Сейчас, кое-что надо сделать. Алис, Алиса, давай мы болтаем. Давайте. А о чем будем болтать? Мне б... брать золото или нет? Золото не берут, его покупают. У вас есть золото, которое можно купить? Нет, избрать мне золото в игре или нет? Еще ответ. То, да блин, дурацкий ты. Лай, подберу уже. Тогда достается нам мне уже за то, что... Поищу Яндексе. Знаешь? Вроде когда вот это вот... Когда она болтает же, она же отключается от этого режима. <связывая> Опа, сундук. Так, теперь надо ее спросить. Алиса мне собрать зажигалку или нет? Сейчас найду. <связывая> Алиса, забрать мне зажигалку или нет? Да, принесите, пожалуйста. Вс ⁇ сказал, можно забрать. Вы хотели забрать? Да. Вс ⁇ Свеча подсказывает, что это хай Все, она потухла. Свеча такая падла меня обманула. Только потом она вот это вот перестала гореть. Тут ничего особенного нету. Ля -ля -ля. Ля -ля -ля -ля. Сейчас у Алисы спрошу нажимать не на рычаг. Алиса, нажимать не на рычаг? На какой рычаг? Что за рычаг у вас в руках? Ну, нажимать не на рычаг или нет? Вы хотите сделать какие-то механические действия? Нет, просто можно нажать на рычаг или нет и ответ да или нет. Между нет и да, выбор только да. Все, сказала да. А Урок мне такая, это. У меня только это появляется, комната <смех>, специальная, чтобы отправиться в румс. Наверное придется спрашивать, отправляться мне в румс или нет. А я подумал, что это за звук был такой, именно когда... Такой, ну, именно когда у тебя этот путеводный свет, когда тебе говорит, как ты умер от, от монстра, и как от него спасаться. Ну, когда он тебе там говорит после того, как ты умер. 23-й, сейчас я должно размыть. Не, оказывается, не, не размоется. 24-ю 24 дверь. И мне кажется, этот монстр на меня там попадает. Я, <толкнул> я, я, я, А что то новых предметов-то не появляется? Не, ну ключ не буду спрашивать, это просто уж точно будет как-то странно. Что, если она не скажет, нет? и... То получается. Я не смогу просто на все прийти, dus, так что не буду спрашивать. <связь> Дай, да, и переспрашивать нельзя по правилам. Они, кстати, смотрите, не тем, что она доской отличается, они по форме отличаются. Она более плоская, а там более угловатая, вы заметили? где ползу, ползу. 2, 2. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! А че-то долго я Алису не, не спрашиваю. Просто повода долго почему-то нету. А, кстати, я предал, когда такие вот двери появляются, я смогу у Алисы спрашивать, какую у идти в тридцать вторую дверь, либо в тридцать третью. Вот, докладик. я, кстати, не заметил, что они моргают-то теперь. Ничего, сейчас сколько голоды сразу. Аккуратно, аккуратно надо подойти, подойти, подойти. Он от меня коснулся триггера, чтобы пошла погоня. Блин. Коснулся триггера. Кстати, вы заметили, что теперь тут эти красные пятна? в эту. так спокойно поймает. <звучит> да, поймал. Ну, все. Конец. Потому что по правилам надо мне пройти один раз. И я должен выиграть. А, второе... а второго шанса нету. Так что... Ну, получается, конец, что Ман, всем пока.